Привет, дорогие друзья! Подписывайтесь на мой канал, меня зовут Олег Макаров, и, и со мной сегодня э, Киви и Тедди э, и Курочка, которая уже вы Это уже пятая серия а, выживания. Ставьте лайки подписывайтесь тоже, на Канал заходите э, на Telegram, канал, -канал Удох, ссылка я. на него будет в описании и просто заходите в описании там много чего интересного. Так, Помогу, у нас новенький, кивишка, новенький у нас я. новенький ну, Киви. Киви, можешь пойти зайти и взять себе вещи, которые тебе нужны. Да, я отправляюсь сегодня в шахту, чтобы добыть железо, потому что скоро достать нам железо. У нас тут идет бриллиантовый пол, спускаешься, туда и там будет вода. А вот мне, короче, мне, короче, я добыл очень много железа. Ты дечета лягушка будет, твоя и моя. Я тоже лягушку хочу. А кто, а... кто такой плохой мальчик воду тут застроил? Не знаю. Не я. Же... А -а -а, проломай вон там, нет, смотри, вот тут-то. Ломай, там будет а -а, огромная шахта. Я не знаю, кто такой плохой мальчик, кто застроил воду, это же был лифт. Туда-сюда, туда-сюда. Догадываюсь, кто я. У меня здесь вот это, ведро воды. А, тут дай, дай мне ведро воды, дай мне ведро воды, мне вода нужна. Okay. Окей. Вот. Пуск... Да Хотя держите, ну, вот да. Так, тебе я... ладно. Ну что это? вторая лягушка уже выросла, не только одна. Одна лягушка, Есть и как я буду. Как мы ее назовем? А. Давай, Галя. <смех> Галя! <смех> <смех> а у нас дырки нет, и у нас нет еще поводка, чтобы забрать. Для этого надо кожи, а кожи у нас нету. Как у нас... Прибить охота человека, кто застрял тут все. Тут для все... кожи? Для кожи. Надо нам корова, а коров рядом нету, Что нам делать? Отправляться за коровами. Я за коровами не иду пока, коров, но, коров, и но и мне и надо еще и за слизью пойти. Ой, а слизни тут есть. В шахте. Где? В шахте. Вот я а, уже... 5 э, а... слизней, сгусток слизней у меня. Давай быстрее мне Ты не иди нужно. в шахту спускайся Ребята, а вы меня куда отправляли в эту шахту Чем я тут дышать буду, чёрт? Ты черт, не ты? туда пошел, там надо было еще ниже копаться Я а, в шахте вижу. уже ну, Та -та ну, Ниже, ниже, ниже, ниже а, вот, а. Слушай, Олег, надо вот это Чтобы Мы сегодня бас поедем Эдди, нужно портал взять и броню найти что это надо искать? Надо вот это. Вы погибли. Так, Чем Тедди, было, да? я жду тебя тут на, наружу. А да ты задолбал уже! Я иду к тебе. Кто задолбал? Олег. Я, блин, наверху! Рай! Ты как подняться? Сейчас зайду. Тедди, я спускаюсь. Я тебя убью. Боже, я думал ты здесь... Нет, честное блин. слово. Что же шахте? Ты, я где, семьи. ты где, Тедди? Тедди, ты где? Я скоро приду. Тедди, хоть добро, наруби, пожалуйста, дерево для склона. Могу, я сейчас уберу. Тедди, ты издеваешься? Ты что, крякнулся? Нет. Где ты? В шахте. А, ты в той глубокой шахте наладил. Я да. тоже в глубокую шахту отправляюсь. Иди там в шахте, да? и какой-то дурачок заставил все это обсидиану. Ну не обсидианом на этой штуке филет выкидывать. Давай делал. слези не сдох, потому что там обратно нельзя подняться. Нет, вот по воде берешь и поднимаешься. Ну вот это не хватает. Хватает, я поставил там воду. Вот. Ну так быстрее. Там где я? А, вот, для гужечки я вас покормить. Ай я -а я -а Ты -а просто -а чего -а зомби -а там что? -а -а. Нам нужно много много железа. Да, так я я что всем. я думала отправиться тоже в шахту. Да, ну, ну, давайте в шахту тебе не не, не, не будь таким критиком, а идешь отправ... идешь и копаешь со всеми. Они как то любишь делать? Говорит, то что все бесполезно, я занят. Тут нет оптифайна, поэтому придется ставить. А лягушка не выросла. Вторая лягушка не выросла, но у нас уже одна есть. Одна. Вы еще надеюсь, зомби жителей и зомби не убили. Не знаю. А они зарели? Они скорее всего респавнулись Скорее всего респавнился Да но, э, Олег Митян убил Гошу одного Гоша это зомби Нет, Гоша это зомби жители Я Гошу не убивал Нет, я буду зомби называть Гоша. короче все зомби это Гоша, запомните а Гоша всё У нас же насадили? Да я... Но я не нашел только Ай, я говорю, а да, Я сейчас скажу, копаюсь, потому что нужно железо. Доделал я нашел золото. И я не знаю, где-то тут Кто-то должен... а, а, золото. Золото ват нужно. А ват Ну я вот, вот. Так, погоди, Киви, сейчас, я... сейчас киб... Киб ешь, киб. Я... А я... я пойду на поиски Ты Я пойду на поиски Фардена. Ты никуда ты не пойдешь. Чему? Сиди наждите, Короче, броню сейчас надо крафтить. Так, где твой ват? За Ват, за вот ват? Ай, стой, подойди ко мне, тут алмазы. Уйди, ну и Где? Вот они алмазы, вот они. Я за тебя был. А, а? Генерация а? а. Да, вот три алмаза. А мне хотя бы давай, один. Так. <рех> <рех> я. у маш... Да, рай, ты не первый так. раз играешь. Так, Киви, вот твои заслуженные три алмаза. Mm -hmm. Сделай а, себе ну, кирку Уженый один алмаз да. Захватим себе А стоп, а. подойди ко мне еще раз Что? Что? Кто их дал? Сточите два алмаза, вы okay. Я скрафчу их, яку Да, сделай кирку, от нее будет больше толк. А, да, то, там не Я там капас, я там ничего не нашел Райд, а занимайся бей. лучше, мы тут и так троём шахте. Занимайся лучше строительством нашего дома. А вот клад, дом достраивать, клад... Вот именно. Я этим и Вот он будет достраивать дом, и я предстоит. Мы всё железом. Мы железом и равно потратим всю на броню. Ой, зомби жителей и Потому что они расслабнулись. Райт, будь, пожалуйста, осторожны, не дай бог, ты взорвешь. Еще больше критер. Подожди, что? Я и зубьежите, я и я Сейчас Как я и зубьежите. Подожди, Кибис. Да все. Не, не могу еще дабы издалбать. Короче, я за все это время, пока стрим на паузе, снимал. А что это за какая-то обратная коррекция? У нас уже три лягушки. Олег, у нас все лягушки пресные. Надо вот это. У нас все лягушки. Даша, Маша, Паша. Это плодки есть? Ты иди откуда? Я за коробами Не знаю кто такой умный Кто ковить переплавлял а Кто весь уголь просрал Мне он нужен Зачем Райт Ты весь уголь просрал а На Вот у меня сейчас одно железо И его нужно переплавлять Чем его переплавлять предлагаешь Постой Так у нас весь дю, э, уголь был надюпанный. Ну дюпы мы не дюпим, это из-за произошло э, Нет, мы нашли один бак э, с Этерлосом И он нечаянно продюпал Королл Пан, да? Да Он перезалагивал Потом нам его пришлось перезапускать И когда мы его перезапустили, а! дюпнулось. Ну, видишь, дюп дюп. дюп, значит, отдюпнулась Я, Я не знаю, вот да. к райт, а идешь, отправляйся нет. в шахту Пока мне полстака угля не принесешь ну, Домой не возвращайся я не могу. Я? Потому что ты его весь потратил на камень. Я его не тратил. А чем ты камень переплывал? Ну что получилось, когда вс ⁇ это... Мы... Короче, ребята, путешествие мое закончилось, и я нашел джунгли. И точнее, Ой. Ты это нашел? Ну, я нашел тут тростник. Вот тростничок. У меня не тоже тростник, не тростник, а точнее бамбук. Цел... Бамбук. Вот а сколько тростника? Я а шел очень колока. быстро. Не нашел? знаю, сколько я блоков пришёл. Королла для Две, Две. нас выросли. Так, я нашел бамбук. А, надо, для строительных лесов. Ты Арбузы. Ты не нашел? Да. Давай попугаем, чтобы да. не притащим. Надо для этого семена, это семена. невозможно. Потому Ты что... Надо О, Мне, сейчас... Мне надо, во-первых, коша для рамок и для вот этих, для поводков. Лягушек. А и скрафтить разве можно? А, да, там нужен слизник. Куда вот этих лягушек спрятать? Я не знаю. Надо зону сделать для них. Ты деревню нашел, Ты بال... деревню нашел. Да? Иди, да. лутай да. ее, Тедди, чё стоишь? Я иду! Я иду! Там главное, чтобы не сдохну! Панда! Я увидел панду! Я, главное, не сдохну сейчас. Вы, Если у меня тоже -то полмах... И... То, -то Короче, не я эту панду притащу домой и к вам вернусь. Я пришел и вот это вот солнышко сюда притащил. Здесь посадил Да. Притащил? Да. Взял... Все, я ухожу и, и иду опять в джунгли. Это не ну, У меня еды нету. Я сейчас крякну. Я, я могу, У меня есть Дерево нужно, что так много дерева надо. Ну, еще одна думал, деревня. Не не стараюсь, да, иди, я деревня по... там везет, смотрю. Я уже вторую деревню нашел в Саване. Ну, да, в Саване очень много деревьев. Деревень. Так. Такао, у меня просто у меня, короче, очень много всего. Я собираю какао. Бобы Баба, зачем тебе Печеньки. Полезно. Вот так вот сделаем сначала меч. Мне плыжник. Что я хочу? Зависто... А, у меня три стрелы есть. Где? А, А, много хлеба надо скрафтить, я забыл. Я к себе хлеба хотел скрафтить. Здесь я координаты запомню эти координаты И туда смогу, сюда смогу ну, возвращаться Так, да. а сколько у меня? 18 лет Как бы да, смогу сюда возвращаться И мне нужен попасть сюда Кидываем вот это, вот это, вот это. Всё много всего выкидываем. Удачи. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.